Hello, мир! Много лыж в Норзике я тестил, но вот эти почему-то я не помню. И поэтому решил их сегодня потестить еще раз для вас, чтобы вы понимали, что, о чем речь. И сегодня Норзика 7-6. Поехали! А, такие лыжи меня радуют. Меня такие лыжи радуют, потому что я понимаю это так. Это одна из младших моделей серии. Это такая младшенькая, такая самая простенькая, казалось бы, самая такая угрюмо понятненькая. Тем более, что все лыжи у Норзике, они такие вот хардкор такой, то есть вообще такие для нормальных пацанов, которые знают то по всем, которые вообще реально рубасят вот и не очень мне нравятся лыжи от Нордики, потому что они очень невариабельны по стере катания вот безусловно как бы традиционно младшие лыжи они как бы послабше, похуже, попроще и я как-то вот честно признаюсь там ничего героического не ждал от этой Нордики 76 и думал, что это будет какая-то такая вот дубовая дощечка, но тем не менее мне показалось она вполне приемлемая то есть вот не скажу, что она ферит, там, не скажу, что она какая-то огонь, огонь, огонь там, нет, она такая, знаете, такая понятная, простая, достаточная, достаточная для определенного начинательного уровня катания лыжи. В ней динамика есть, но немного, но есть, но в достаточном формате, чтобы, в принципе, новичок ее почувствовал, не получил от нее какого-то стресса, чтобы, он не, чтобы с ней не бороться, да, за жизнь но она при этом есть то есть на ней можно почувствовать эту динамику и для очень многих там любителей катания ее в принципе будет достаточно и ее чтобы получить не надо там что-то делать специальное да вот радиус поворота резаного лыж такой очень вполне лояльный там 13-14 метров то есть это не быстро и можно не убиваться и вариабельность невысокая, но она знаете, такая дуга мягкая, комфортная она идет, идет, идет и так ровно лыжа не дрыгается, не прыгает не скачет, ну, то есть катание получается мягким, мягким, комфортным кайфовым и дугу легко поймать, а, получить динамику, ну, в ней, ну, как я уже сказал, она сдержанная, есть немножко, но сдержанная, скользящий поворот тоже не скажу, что он прям феерический, там, его там тяжело достаточно загибать прогибать лыжу, там но контроля Достаточно на, в рамках комфорта За счет малого радиуса Лыжа не требует ничего особенного в Управляемости Помогает, в общем-то Пробрасывать ее И на буграх, и на каких-то разбитухах На крутых участках Проблем как бы лыж нет Но нормально, она легко управляется И можно с ней справиться В них нету божьей искры В них нет чего-то такого, знаете вот В реабельности какой-то обалденной но если мы говорим о том, что вот только встали на лыжи, хотите купить свои лыжи, чтобы не брать в прокат, и хотите, чтобы это было как-то чуть-чуть прогресса, как-то чуть-чуть там чего-то, и чтобы не обдивить себя, но при этом вы точно понимаете, что вы там еще там пару-тройку лет, а, ну, точно технически не в состоянии будете выжимать из лыж там все соки, но вот на 3-4 года, там, да, при там катании 2-3 недели в сезон, ну, вот более чем достаточно, вполне себе такая лыжа, интересная в таком ключе, да. Экспертам, там продвинутым, уже понимающим, там любящим понтануться, нет, нет, не надо, то есть, ну, непонятно. А вот как раз вот так вот, да, так, без фанатизма будут по чуть-чуть прогрессировать и где-то сочетая прогресс с катанием строго в удовольствие, но очень даже вариант, очень даже вариант, все, нормально, берите смело, все. Я пойду за следующими, чтобы не пропустить, ставьте, подписывайтесь. Пока.